Дорогие друзья, всех приветствую, вы на канале IKIGAI. А Есть небольшая вероятность того, что у меня может быть немножко хуже слышно Но намного хуже быть не должно, поэтому извините, если я создам вам какие-то неудобства Итак, в прошлом видео мы с вами рассматривали те альткоины, которые еще имеют потенциал на понижение И те альткоины, которые его уже израсходовали То есть, проще говоря, те альткоины, которые могут упасть еще сильно И те альткоины, которые уже навряд ли сильно упадут Сегодня продолжим эту тему И мне в голову пришла такая мысль что вот вы видите все мои рисунки, все мои зарисовки, заметки, пометки на графике Но вы не видите, как я все это анализирую И я хочу взять один альткоин какой-нибудь И с самого нуля его проанализировать То есть вы посмотрите, как я анализирую, на что я опираюсь, на что я обращаю внимание И так далее Надеюсь, это будет для вас полезно Итак, давайте начнем Какая у нас картина вырисовывается? За день мы видим, что в принципе криптовалюта стоит на одном месте Кроме криптовалюты Ethereum Proof of Work То есть можно сказать простыми словами, что это старый эфир Который работает на а, старом алгоритме И, естественно, он постепенно растет Что можно сказать? Особо сказать ничего нечего То есть графика там истории никакого нету Но лично мое мнение, я считаю, что с высокой вероятностью Данная криптовалюта продолжит расти Итак, а, что касается... Индекса доллара, DXI DXI исполнил нашу цель То есть реализовал нашу цель на повышение, которое мы ставили Эта цель диапазон от 113 до 115 долларов То есть золотое сечение по FIBA, которое находилось у нас вот здесь вот. Плюс ко всему здесь находится трендовая линия сопротивления Которую я сейчас отмечу Ну да, видно все на графике Вот наша трендовая линия сопротивления Вот золотое сечение Цена находится на пересечении трендовой линии и золотого сечения практически И также слева мы видим глобальный максимум, который здесь образовался То есть цена подошла, она может естественно еще немножко повыше подняться Примерно до 115, поставить в диапазоне и потом я ожидаю отскок вниз И это естественно хорошо для биткоина, поскольку напоминаю, что когда индекс доллара падает, то биткоин растет Это было у нас вот здесь вот и вот здесь, когда индекс доллара Растет, то биткоин у нас падает Индекс доллара растет уже очень долгое время С мая 2021 года, когда биткоин у нас появился там сильный дамп в мае 2021 года И с тех пор биткоин находится в фазе либо консолидации, либо медвежьего рынка Итак, это очень хорошо для биткоина, то что реализовалось И в ближайшее время, естественно, может начаться у нас рост биткоина Напоминаю, что я предполагал, что в конце октября 2021 года у нас начнется с вами бычий рынок, то есть мы поставим глобальный минимум на, то есть медвежьего рынка, и, скорее всего, в октябре начнется у нас бычий рынок. Посмотрим, так ли это будет. Это всего лишь мое предположение, которое я сделал на основе той картины, которую я вижу на графике. Естественно, я ничего не знаю, я просто строю свои предположения на основе своего опыта и на основе своего видения рынка. Итак, индекс доллара дает нам крайне позитивную картину для биткоина, а индекс фондов рынка, наоборот, же дает картину более негативную. Смотрите. А здесь у нас вырисовывалась формация. То есть открою дневной таймфрейм. Так, открыл дневной таймфрейм. А смотрите, вырисовывалась формация голова и плечи, которая еще не была сформирована. То есть после нисходящего тренда образовалась первое плечо, голова и второе плечо. Мы обсуждали это в прошлом видео. Если бы здесь линия шеи пробилась, то возникла бы формация смены тренда, которая, естественно, сменила бы тренд с нисходящего на восходящий. Но эта формация сломалась, то есть она не была сформирована, и теперь она полностью сломалась, поскольку а Цена дошла до своего глобального минимума Естественно может образоваться Нечто такое, сейчас я обозначу на графике То есть нечто Вот такое вот, но в этом я сомневаюсь Скорее всего мы пробьем уже Глобальный минимум и отправимся на понижение Примерно до уровня 3200-3300 Когда падает фондовый рынок Естественно для биткоина это не очень хорошо Но я хочу обратить ваше внимание, что мы с вами На фондовом рынке активно падаем Но на биткоине мы стоим на одном месте, то есть мы держимся в диапазоне уже очень долгое время. С июня 22 года мы держимся в диапазоне от примерно 19 тысяч до 23 тысяч долларов. Такого длительного диапазона в медвежьем рынке, то есть с падения э, с ноября 21 года у нас еще, еще не было. Здесь только была длительная коррекция, вот здесь вот, и потом отправились на понижение. И теперь это самый длительный диапазон, который образуется э, здесь вот, что указывает на... Что дает такую вероятность, что это глобальное до медвежьего рынка. Мы видели подобный диапазон вот в этом медвежьем рынке. То есть после нисходящего тренда у нас образовался длительный диапазон. Далее мы видели такой же подобный диапазон в прошлом медвежьем рынке. То есть вот. Подобный диапазон и естественно после этого диапазона у нас образовался бычий рынок и теперь мы также длительное время стоим в диапазоне Причем мы вроде поджимаемся к уровню поддержки 19 тысяч долларов глобальному минимуму, но пока что мы его не пробиваем То есть она очень длительное время стоит здесь в диапазоне и просто не может пробить уровень 19 тысяч, который у нас был Снизу. Я предполагаю здесь а, небольшое обновление минимума. Совсем не страшное. В принципе, его даже можно не заметить. То есть, ну, примерно, мы сделаем вот такое вот движение. Вот раз. И далее 2 Это просто вектор Не обязательно, что мы сделаем это прямо сейчас Может быть в будущем, может быть прямо сейчас Я этого не знаю Но я считаю, что минимум мы слегка обновим Можем это сделать с высокой долей вероятности Тем не менее, данное обновление минимума особой роли не влияет На биткоине я свои мысли уже озвучивал Вы их знаете Поэтому я предполагаю, напоминаю в октябре Начало бычьего рынка на биткоине Это у нас Буквально следующий месяц рост начнется постепенно, то есть не будет сильного импульса. Мы просто постепенно будем формировать формации, указывающие на повышение, Это все будет пустить очень-очень долго, месяцами напролет, и постепенно у нас начнется бычий рынок. Мы с вами также разбирали, что на биткоине реализован потенциал от вот этой вот масштабной формации головы и плеч. То есть, вот потенциал, если поставлю его вот сюда, вот то мы его полностью реализовали, и потенциала на понижение более нету. Поэтому идти дальше в принципе по потенциалу некуда. И то же самое образуется на общей капитализации. Криптовалютного рынка То есть та же самая картина Мы видим подобную формацию Если я поставлю потенциал данной формации К выходу из линии шеи То мы получим то, что потенциал в точности реализовался от а цена здесь дошла до золотого сечения по FIBA Как и в прошлом медвежьем рынке То есть обратите внимание, что в прошлом медвежьем рынке У нас образовалась формация Подобная голове и плечам. То есть вот раз плечо Голова Плечо, здесь линия шеи, и мы реализовали данный потенциал, который у нас здесь имеется. И при этом мы также дошли до золотого сечения по FIBA. То есть рынок цикличен, все у нас повторяется. И я считаю, что на глобальной капитализации мы достигли на медвежьего рынка. Если на биткоине можем слегка обновить текущий минимум, то на капитализации мы вряд ли обновим текущий минимум. Это лично мое мнение. Total 2 общая капитализация криптовалютного рынка без биткоина. То есть капитализация альткоинов. Потенциал давайте подставим, что он здесь получается. Вот потенциал, вот так вот мы с вами подставляем и потенциал опять-таки полностью реализован. То есть на общей капитализации альткоинов мы также реализовали потенциал на понижение и потенциала на понижение более нет Поэтому, естественно, это позитивно влияет на текущую картину Что касается эфириума В прошлом видео мы с вами говорили, что эфириум может уйти вниз примерно до значений Примерно до вот этого диапазона Смотрите, здесь у нас снизу образовался диапазон Вот он а Здесь находится верхняя граница данного диапазона И здесь находится нижняя граница данного диапазона То есть я предполагал движение вот в этот диапазон То есть движение к уровню 800-1000 долларов У нас здесь образовалась опять-таки подобная формация Пробилась линия шеи, и потенциал линии шеи как раз-таки располагается на значение 800-1000 долларов. Мы сейчас достигли верхней границы диапазона, и а, есть вероятность, что мы можем уйти еще ниже. Я считаю, что вот этот вот диапазон, а сейчас я скажу, от какого уровня, от 1000 до... 1250 это хорошая возможность для накопления эфириума Я, кстати, скорее всего сам сегодня прикуплю эфириум В принципе, мы этот сценарий с вами проговаривали примерно несколько месяцев назад, точно не помню То есть мы все это с вами проговаривали И наш сценарий полностью реализуется на эфириуме Теперь, очень интересная картина на BNB Смотрите, что он нас здесь имеется Если я подставлю фрактал прошлого медвежьего рынка Прошлой глобальной коррекции на BNB То смотрите, что у нас получается Смотрите, вот у нас первая коррекция и вот здесь была вторая коррекция Я беру шаблон баров, шаблон баров и выделяю данное место Теперь я поставлю это, этот фрактал к нашему медвежьему рынку Смотрите, что у нас получится Итак, мы видим, что движения полностью одинаковые То есть один в один С теми же самыми коррекциями, с теми же самыми там формациями, дампами и так далее И даже здесь, вот здесь вот, мы не обновили этот максимум Если смотреть более приближенно то здесь мы не обновили максимум в прошлой коррекции, и здесь мы также не обновили максимум. Все движения практически полностью повторяются. Плюс ко всему, смотрите, в прошлом медвежьем рынке на BNB мы дошли до уровня FIBA 0.786, немножко за него зашли, смотрите, вот здесь вот, немножко зашли, и глобальное дно формировалось у нас на данном уровне FIBA 0.786. Теперь... В нашем же случае мы с вами зашли за уровень FIBA, также 0.786, вот он И сейчас формируется консолидация на этом уровне FIBA То есть абсолютно все на BNB повторяется Но естественно, судя по данной картине, которую я вижу, судя по этим закономерностям Я считаю, что на BNB мы не обновим текущий глобальный минимум Поэтому на BNB я считаю, что не стоит ждать обновления минимума И если вы хотите накопить BNB, то это лучше делать прямо сейчас Но это не финансовая рекомендация это мое мнение на основе того, что я вижу. Также многих заинтересовал XRP на фоне позитивных новостей и так далее. Смотрите, что здесь имеем. Мы видим памп примерно на 50%. Не очень такой большой памп, но тем не менее, в локальной картине это выглядит внушительно. Мы все еще остаемся в рамках данного глобального тренда, который у нас здесь идет уже долгое время. Время. То есть мы практически дошли до тренда в линии сопротивления и все еще движемся в этом диапазоне нисходящего тренда Поэтому радоваться этому пампу пока что сильно не стоит Также здесь возникла формация головы и плеч, я сейчас ее выделю, чтобы было более видно а Здесь у нас имеется расплечо, голова, плечо и линия шеи у нас здесь пробилась И после пробития линии шеи образовался памп и реализация потенциала данной локальной формации То есть потенциал формации реализован Он находился примерно на уровне 0,50 доллара Вот здесь вот И в районе трендовой линии сопротивления то есть здесь у нас было пресечение с горизонтальным уровнем И с трендовой линией сопротивления И на этом пресечении как раз таки располагался потенциал головы и плеч Конечно, картина на XRP выглядит более позитивно Но, как я уже сказал, мы находимся в рамках глобального нисходящего тренда Если мы пробьем данную трендовую линию сопротивления Глобальную, то... Это будет у нас очень хороший знак для XRP Вот если мы сделаем вот такое вот движение, тогда уже можно говорить о глобальном позитиве Но пока что мы остаемся в нисходящем тренде Мы здесь пробили область 0,4 доллара И здесь также располагался уровень 0,5 по FIBA Вот он Сейчас мы тестируем данный уровень FIBA То есть теперь этот уровень, который располагался снизу, мы его пробили Ранее он служил областью сопротивления, теперь это область поддержки, которая сдерживает цену от дальнейшего падения Поэтому картины локальные, по крайней мере на XRB, позитивны. Идем с вами дальше, криптовалюта DOT, смотрите, что он здесь имеется У нас здесь имеется также масштабная информация со своим потенциалом Потенциал данной информации располагается примерно три значении 3,5 доллара И мы сейчас находимся на верхней границе глобального диапазона, который возник у нас слева на графике Смотрите Здесь имеется масштабный диапазон, и мы сейчас находимся на верхней границе данного диапазона. По моему мнению, данный глобальный диапазон, который находится снизу, служит глобальным дном этой монеты. То есть я считаю, что на DOT мы достигли глобального дна. Но это глобальное дно растягивается от там, 4 долларов до 6 долларов. Сейчас мы находимся на данной области поддержки. Пока что мы ее не пробили. Если мы пробьем данную область поддержки, то мы пойдем еще ниже, вплоть до значения 4 с 35 доллара, там, где располагается глобальный потенциал формации, которая у нас имеется. И после данного движения я уже предполагаю начало обычного рынка на криптовалюте DOT. То есть на DOT еще есть потенциал на понижение, который может реализоваться. Но сейчас уже монет находится в хорошей зоне для накопления. Поэтому имейте это в виду, кто хочет прикупить DOT. Идем с вами дальше. Криптовалюта AVAX. Смотрите, в отличие от DOT, я считаю, что AVAX полностью практически израсходовал свой потенциал на понижение То есть я предполагал здесь по сценарию, который я ставил более месяца назад, движение к уровню примерно 30 долларов, вот здесь вот И движение вниз примерно до уровня 12-10 там 10 долларов Практически полностью наш сценарий реализовался, осталось буквально пройти 5 долларов в цене и наш сценарий полностью реализуется Поэтому я считаю, что AVAX сейчас находится в зоне глобального на медвежьего рынка И его можно накапливать Еще раз говорю, зона потенциального минимума данного криптоактива Это примерно 12 долларов Идем с вами дальше Криптовалюта НИР. Смотрите, а что он здесь имеется а Здесь, так же как и на DOT, я предполагаю, что мы еще можем уйти вниз дальше То есть мы находимся, как и на DOT, в районе диапазона верхнего глобального дна то есть вот это место, вот этот диапазон от 2 до 3 долларов служит потенциальным глобальным дном данного актива. И у нас имеется потенциал вот от этой формации, от этой, и мы можем уйти вплоть до уровня 2 доллара. Это у нас движение составит примерно 40-50%. То есть на 40-50% мы можем еще на этой криптовалюте упасть. Но мы уже находимся в зоне вероятного дна медвежьего рынка. На верхней границе данной зоны. Ну и просадка 30% по портфелю криптовалютному на дне рынка. Это, я считаю, что очень хорошая просадка. Почему именно, я объясню в конце видео. Итак, еще раз говорю, что НИР... А на этой криптовалюте я предполагаю глобальный минимум данного криптоактива на уровне 2 доллара И сейчас мы находимся на верхней границе диапазона глобального дна Естественно, данная монета уже хорошая для накопления, но спуститься ниже мы еще можем а Теперь давайте возьмем новый альткоин, который я еще особо не анализировал Это криптовалюта LINK. И здесь с самого нуля я проведу анализ, покажу полностью, что я делаю Итак, что можно заметить на графике? Во-первых, это формация головы и плеч, я сразу ее вижу Вот она, смотрите Раз плечо, два голова, три плечо. Я обычно в своем анализе полностью все подстраиваю под максимум и минимум и делаю. А здесь магнитик, чтобы было все более точно. Но сейчас это займет слишком много времени, если я это буду делать. Поэтому я просто наберу такие, сделаю наброски, чтобы вы видели, что я делаю, на что обращаю внимание. Итак, откроем мы с вами недельный таймфрейм. У нас здесь слева был бычий рынок, сейчас идет медвежий рынок, и по этому обычному рынку мы можем провести уровни FIBA. Сделаем мы это примерно вот таким образом. Вот наши уровни FIBA, то есть от максимума до минимума или же наоборот. И мы увидим, что линия шеи у нас располагалась в районе уровня 0.786 по FIBA, а здесь у нас было пробитие. И, в принципе, накопление. И сейчас мы находимся на золотом сечении по FIBA. То есть на уровне 0.618. А золотые сечения по FIBA служат очень сильными уровнями. То есть это 0.618 и 0.382 это крайне сильные уровни FIBA. Которые в большинстве случаев работают просто прекрасно. Здесь мы видим на данном уровне FIBA постепенное накопление. И нам нужно найти потенциал понижения. Потенциал а, понижения равен голове. У формации головы и плеч. То есть мы представляем данный потенциал от максимума до линии шеи, поставляем к выходу из линии шеи, и мы получаем то, что потенциал у нас практически полностью реализовался. А бывает такое, что потенциал угловой плеч либо реализуется, немножко не дотягивая до потенциала, то есть в данном случае, как раз таки, это у нас и произошло, и бывает такое, что он немножко заходит за этот потенциал, и только потом здесь консолидируется. То есть можно сказать, что мы уже реализовали потенциал на понижение на криптовалюте Лин. Поэтому это хорошее место для накопления данного актива. Учитывая также то, что здесь у нас вырисовывается консолидация Длительная консолидация И здесь мы также видим формации смен тренда, которые постепенно образуются И они спируются только тогда, когда у нас уровень 9 долларов пробьется вверх То есть если у нас данный уровень пробьется то в локальной картине у нас образуется формации смены тренда, которая укажет на движение вверх. Пока что этого не произошло. То есть я ищу формации, там далее э, рисую уровни FIBA, далее рисую уровни поддержки и сопротивления, то есть я рисую это намного более четко, то есть еще максимальное количество отскоков, точные котировки я там все ищу, чтобы было более точно. Сейчас я этого делать не буду, здесь, допустим, находится уровень сопротивления. Выделяю это все под цветую гамму, то есть уровень поддержки у меня зелененький, все остальные уровни беленькие и так далее. Ну, мы здесь проанализировали буквально несколько минут и уже кучу информации нашли. То есть мы уже нашли, что это вероятное глобальное дно монеты. Учитывая также то, что в принципе на всех криптовалютах образуется постепенно глобальное дно. И самую главную информацию мы нашли. Вся остальная информация будет второстепенной. То есть можно пробовать разные инструменты, разные индикаторы, смотреть уже фундаментальную картину и тому подобное. Но вот к технической картине все сразу видно. То есть просто на глазок уже можно заметить, что мы находимся на глобальном дне. На вероятном глобальном дне. Конечно же, я дальше провожу более точный анализ. Но вот... Основа моего анализа это уровни FIBA и те формации, те паттерны, которые я вижу на графике Вот и все, в принципе нет ничего сложного Итак, друзья, в прошлом видео мы с вами разобрали 5 криптовалют Которые имеют и не имеют потенциал на понижение В этом видео мы также разобрали 5 криптовалют Плюс еще одна, это криптовалюта Link И теперь я покажу портфель по проекту, который я с 1 января Вы меня об этом просили То есть 1 января я покупаю криптовалюту на 100 долларов абсолютно каждый день. И давайте посмотрим, что из этого сейчас получается. Напоминаю, что сейчас мы находимся на текущем глобальном минимуме. То есть мы находимся прямо на днище. И сейчас мы посмотрим, какая просадка по портфелю у меня имеется. Учитывая то, что я все это падение скупал. Итак, вот таким вот образом у меня выглядит график капитализации э, моего портфеля. То есть видим, да, что есть определенные коррекции. И так далее Но постепенно он рос, поскольку я каждый день Или там каждые два дня добавлял в этот портфель определенную сумму денег Прошло всего с момента начала года примерно 265 дней Поэтому я вложил, соответственно, 26,5 тысяч долларов в портфель Сейчас у меня 18 тысяч долларов И это у нас просадка 31% Как я уже сказал, я считаю, что это крайне хорошая просадка на медвежьем рынке Сейчас я объясню почему а Далее Смотрите, если я открою, допустим, другой, другую валюту, криптовалюту биткоин, то мы увидим, что в биткоинах мой портфель, естественно, только рос. И сейчас у меня практически один биткоин. Учитывая то, что я начал покупать криптовалюту тогда, когда биткоин стоил 47 тысяч долларов, то есть 50 тысяч долларов. И сейчас биткоин стоит э, 20 тысяч долларов. То есть, чтобы получить один биткоин, всего я вложил 25 тысяч долларов. Хотя, если бы я купил, допустим, на всю сумму в тот момент, я бы... Купил один биткоин за 50 тысяч долларов То есть я, по сути, в два раза Сделал себе скидку Итак, вернемся обратно к доллару Мое распределение вот такое вот Биткоин это 30% Далее 10% атома 10% сол И 10% эфириума Все, как я и собирался сделать Эфириум, кстати, сейчас 8% Поскольку я его особо не покупал Потому что там была локальная коррекция на повышение Сейчас я уже начну покупать потихоньку эфириум И остальные... Процент составляют остальные криптовалюты Которые у меня имеются Основа моего портфеля это биткоин, атом, солана, эфириум, авакс, дот и нир Вот мои остальные альткоины то есть у меня много разных альткоинов, по чуть-чуть я их покупал и продолжаю по чуть-чуть покупать Теперь, что касается статистики Итак, я уже сказал, что у меня 30% просадка по портфелю Учитывая то, что мы находимся на текущем глобальном минимуме, на самом днище рынка И смотрите, моя страница на покупке биткоина это 25 тысяч долларов Открою график, чтобы было более наглядно Смотрите, я начал покупать биткоин тогда, когда он стоил 50 тысяч долларов То есть он располагался у нас в данном месте Вот здесь была совершена моя первая покупка В итоге сейчас мы находимся вот здесь вот и моя средняя цена находится вот здесь вот То есть около глобального дна монеты Рассадка на биткоине от моей средней цены до текущего а, глобального минимума Оставляет 30% Теперь смотрите, если я открою прошлый медвежий рынок Вот здесь вот И отмерю расстояние 30% То есть здесь у нас был... Глобальный минимум, отмеряем мы 30% вот здесь вот И получается, что предполагаемая средняя цена у нас располагается вот здесь вот То есть на значение 4000 долларов Другими словами, получается, что моя текущая покупка, моя средняя цена текущая Равносильно а средней цене покупки 4000 долларов на прошлом медвежьем рынке А 4000 долларов, это у нас глобальное дно биткоина Верхняя граница глобального дна и что произошло дальше? Вот что мы видим на графике. Нам всем прекрасно это известно. Это рост на много-много процентов. И сейчас я нахожусь в той же ситуации, что как будто бы я купил биткоин несколько лет назад по цене 4000 долларов. То есть просадка 30% это нормально. Это глобальное дно. Если цена спустится еще ниже, если это не было глобальным дном, то я продолжаю покупать абсолютно каждый день И с каждым днем мои средние цены покупок спускаются все ниже и ниже Если цена спустится еще ниже на биткоине, то меня средняя цена спустится еще ниже Поскольку я пользуюсь данным методом усреднения То есть я пользуюсь методом а, усредненных равномерных инвестиций Это самая эффективная стратегия, которая проверена временем Вам не нужно знать, где будет вот это глобальное дно Вам не нужно это предполагать Вы просто покупаете на одну и ту же сумму через равные промежутки времени И все Этим проектом я как раз таки хотел показать, что в инвестициях важна дисциплина и важно правильное распределение Потому что раньше многие люди покупали просто альткоины Не заботились о диверсификации На всю котлету покупали Ждали там бешеных кексов, чтобы сразу стать миллионерами Так не бывает Нужна дисциплина, нужна стратегия Нужен метод, по которому вы будете работать и так далее Зачем вам придумать какие-то новые системы, если есть проверенная система, которая проверена временем. Это нет усредненного равномерного инвестирования. Просто пользуйтесь им, покупайте регулярно криптовалюту на одну и ту же сумму и все. Но хочу подметить, что я покупал а, криптовалюту только строго на медвежьем рынке. То есть на бычке я его не покупал, но только если вот здесь вот там на уровне а, 30 тысяч были мои покупки и на уровне 40 тысяч были мои покупки. Вот здесь я биткоин покупал в тот раз. Больше я биткоин не покупал и все. Еще скажу, вот допустим вы ждали а, медвежьего рынка, вы ждали Глобального дна, и вы предполагали, где будет Глобальное дно, в итоге вы его дождались Вот сейчас биткоин находится на глобальном дне, и вы здесь Закупились на всю котлету, то есть вы ждали этого момента Вы купили, но никто в той части не знает Где будет это самое глобальное дно Если биткоин совершит вот такое вот движение вы будете в минусе. А вы покупили на всю котлету. Я никогда не покупаю на всю котлету, я покупаю частями. И постепенно добавляю свой капитал средства. Получается, вы либо зафиксируете убыток по стопу, а либо без убыток, либо получите, получите очень большой убыток, потому что здесь будет мощный дамп, которого вы не ожидаете. И здесь у вас уже не будет денег на покупку. Вот и все. Или же, допустим, вы ждали глобального 1 на уровне 14 тысяч долларов, а биткоин развернется раньше. В итоге вам придется покупать уже повыше. И, соответственно, моя средняя цена, учитывая то, что я покупал просто... Через равный промежутки времени она будет ниже, чем ваша средняя цена. Поэтому угадывать, где будет дно, и ждать его бесполезно и бессмысленно. Это лично мое мнение. И... Вы все увидите со временем И еще напомню, что абсолютно не важно, где ты купил, а важно, где ты зафиксировал Зарабатывает не тот, кто ловит идеальные точки входа, а тот, кто ловит идеальные точки выхода Или даже не идеальные, без разницы а Вообще покупать нужно частями, и фиксировать прибыль также нужно частями Допустим, вы купили на глобальном дне, вот прямо тютелька в тютельку на уровне 17 тысяч долларов Но потом зафиксировали на уровне 35 тысяч долларов В надежде, что будет коррекция вниз то есть надежда, что будет вот такое вот движение. В итоге биткоин сразу пошел на повышение, и вам... Либо пришлось сидеть вне рынка, либо пришлось покупать уже выше. Я же буду ждать, допустим, и фиксировать только хотя бы на уровне 80 тысяч. Так что, ребят, идеальные точки входа, идеальные точки выхода искать бессмысленно и бесполезно. Просто пользуйтесь проверенными методами, которые существуют. И все. Вроде я все сказал, что хотел, друзья. Подписывайтесь на термоканал, канал ссылочка будет в описании. Там публикую о свои покупки и свои посты с анализом. То есть, мое видение рынка я там публикую регулярно. А также подписывайтесь на этот канал, нажимайте на колокольчик, ставьте это видео палец вверх, если это видео было для вас полезным не неполезным не ставьте. Это все от вас зависит. Всех благодарю за просмотр. Всем желаю всего самого лучшего. Всем профита. Побеждайте. И всем пока.